Ожидает второй спикер из Великобритании, Людмила. Минутку. Здравствуйте. Здравствуйте, Людмила. Рада приветствовать вас на нашей конференции. Очень-очень рада здесь быть. Так. Я буду раздавать экран. Да, сейчас, Скажите, когда начать? Все Да-да-да, Сейчас. Сделаем. Да, да, да, сейчас. А, людмила тяните минутку сейчас не вопрос А, Людмила, может, вы начнете а, сейчас а, пару слов расскажете, пока мы технические моменты решим. Хорошо. А, логотипчик, презентацию на экран можно будет вывести? да? да? Сейчас я сейчас тогда я жму да, да, еще. Или, или вам пока нужен экран? Ну, вас... Ладно, я на самом деле потихоньку просто пока пару слов скажу. А, меня зовут Людмила, я являюсь представителем компании Nord -Anglia education Education. Это большой консорциум бординговых школ, то есть средних школ по всему миру. То есть у нас есть Великобритания, Дубай, США, Гонконг, на самом деле все что угодно. Но я конкретно отвечаю за Великобританию и сегодня постараюсь не столько там промотировать наши школы, сколько дать некую информацию для размышления по поводу правильного времени. Да, сейчас... Так, видно? Да, отлично. Супер. Я вас, кстати, извините. Нет, ничего. И, собственно, презентацию я так и называла, да, почему так важно начинать свое международное образование. В общем, чем раньше, тем лучше. Почему, почему это так, действительно? В общем, сейчас мы к этому приступим, но я хочу сказать... Пару слов о тех трех школах, за которые я отвечаю. То есть это действительно среднее образование в Англии. Это три школы, куда вы можете приехать и закончить свой аттестат среднего образования. Начиная с 11 лет. Но в принципе вы можете приехать также там в 12-13-14-15-16 лет. На этом остановились поподробнее. Но три наших школы называются Oxford International College, Tower Brooks и Oxford Six World College. Запоминаем, если что, скриншотим и пойдем дальше. А перед тем, как я буду говорить, собственно, о времени, я хочу вам предложить подумать над такой задачкой, которую очень часто дают в британских вузах, <laughs> в некоторых, как пример вступительного теста, да, когда вы хотите поступить в университет. Ответ дам в конце, но вопрос такой. Чему будет равен угол между, секунд... между минутной и часовой стрелкой, если на часах 9.45? Можете себе скриншот сделать, потом посмотрим с вами. Это всего лишь один из примеров да, теста, которые вам могут дать в университете, как вариант. Вот. А бывает ведь еще каверзные интервью, и могут задать вопрос, например, «А как вы думаете, есть ли у улитки а, разум?» Или «А сколько песчинок, песка вообще существует в мире?» Поразмышляйте. А, в зависимости от вашего ответа, вас могут взять или не взять в университет? С Тем отличаются британские топовые вузы, что все очень так вот непросто. Да? Вы не просто сдали экзамен в школе и куда-то поступили. Мы-то как раз и занимаемся тем, что студенты из наших школ, когда они завершают школу в Британии, они поступают в очень хорошие вузы. То есть среди них Оксфорд, Кембридж, да, это первые вузы мира вообще. Весь топ в Британии, топ-10 как минимум. Вот. Ну, это, например, примеры прошлого года. И попасть туда действительно непросто. Есть очень классная статистика, я ее безумно люблю, это, например, статистика Оксфорда и Кембриджа, да? что если вы студент из другой страны, не из Британии, то ваши шансы поступить в Кембридж 13%, процентов а в Оксфорд 9%. процентов Ну, как бы, так, так и что? Совсем сдаваться, что ли? Мы... С помощью наших школ можем ваши шансы реально увеличить. Это реальная статистика 2020 года. Боксер до 50%. То есть да или нет, да, каждый второй студент успешно туда поступает. А в Cambridge, аж до 30%, процентов, да, с 13 до 30, с 9 до 50, это очень здорово. Но как мы это делаем и, собственно, что для этого нужно? Запоминайте, самое важное, это рано начинать. Если время вам позволяет, если вы сейчас задумаетесь да, о том, что вы хотите где-то классно учиться в топовых вузах, начинайте с раннего возраста. Если можете, конечно, да, там, если есть такой вариант. То есть мы студентов, например, можем принимать с 11 лет. Да, это самое раннее, насколько вы можете перевестись там, из вашей школы к нам. Но вы также можете к нам присоединиться там и в 12, и в 13 лет, и в 14, и в 15, и в 16. Вот. Но чем раньше вы начнете, тем быстрее вы нырнете в эту британскую академическую среду. И то есть, например, с 11 до 16 вы будете учиться на программах, что называется GCSE. Что такое страшные буквы? General Certificate of Secondary Education. Не бойтесь, это просто, считайте... Считайте это как аттестат 9 класса. Вот когда вы эту бумажку получите, вы получите аттестат 9 класса. Закончите 9 классов. Потом с 16 лет вы учитесь на программе A-Levels, Advanced Levels. Считайте это тоже как подготовка к экзаменам 11 класса. Получили бумажку по A levels это аттестат за 11 классов. Эквивалент. Вот. Хотя британцы учатся на самом деле 13 лет, вот, поэтому у некоторых возникает путаница. Да, что 16 лет мы поступаем в 12 класс и а в 17 в 13 вот а важно туда зайти как можно раньше потому что а, чем Позже вы приходите, тем более узкий круг предметов вы учите. Вот. И, естественно, чем позже вы поступаете в среднюю школу, тем как бы, меньше у вас времени остается реально влиться, там, усовершенствовать свой английский. Ведь если вы там в 11 поступаете, то у вас английский еще требуется такой минимальный, ну, действительно минимальный. Чем старше вы становитесь, тем больше у вас будет требований по английскому, выше оно будет. Вот. И, собственно если вы целитесь реально на что-то не среднесортное, а да, вот прям топ по миру, потому что... А что дает вам топовый вуз? Очень хорошие шансы карьеры. То есть у нас сейчас есть студенты, которые уже в школе а, делают стажировки с НАСА. То есть да, где вы это можете увидеть в среднестатистической школе в СНГ, например? А, это вот был мой первый совет. да, Если вы можете... Заходите в британское среднее образование, в любое среднее образование, чем раньше, тем лучше. А второй совет, это если вы не можете пойти туда с раннего возраста, да, но все равно целитесь на топовые вузы, дайте своему образованию так много времени, насколько вы можете себе это позволить, да. не, не только по части возраста, да? но по части финансов тоже. Есть люди, которые любят экономить и сказать, могут сказать, да, вот достаточно всего год подготовительной программы, и я поступлю в Оксфорд. Но это не так. Я сразу вам скажу, это не так. Есть очень классная табличка, я очень ее люблю. Это просто пример того, вот если вы хотите, вот, допустим, вам 16 лет, вы хотите в универ поступить в 2023 году, в октябре, ну, в сентябре-октябре. Вот это наш конечный пункт. Как вы думаете, когда вы туда должны будете подать заявление, да, если вот рассматривать именно топ по Британии, да, и, и по миру, в общем-то? Это будет октябрь 2022, то есть за год. Если вы будете рассчитывать на какую-нибудь годичную подготовку, вот вы в сентябре пришли в английскую школу, а в октябре вам сказали, слушай, ну если ты хочешь поступать в Оксфорд, то пора документы подать, а у вас их еще нет, вы только влились вообще, а потом в ноябрь уже прошли вступительный тест. Uh, да, вы там дополнительные тесты проходите, а в декабре уже пошли собеседования в университет, а с января по март вам уже, собственно, присылают приглашение на место в университете. Uh, и вы ничего этого не успеете, если вы не заложите достаточно времени на подготовку. Нельзя. <laughs> Нельзя просто так взять и за месяц собрать все документы в топовый вуз. Это нереально. Поэтому даже вот по части последних двух лет обучения, да, вот, может быть, если вы сталкиваетесь с британской системой образования, то увидите такие опции, как foundation и годичный A-Level. Если вы целитесь высоко, если вы амбициозны, сильны, не смотрите на годичные опции, смотрите на то, чтобы дать себе много времени. Два года. Три года, возможно, зайдите в школу пораньше, дайте себе дополнительный год, но зато вы получите очень хороший результат. Вот. Это безумно важно. Время – это ваш друг и враг. Вот. Никогда не теряйте его понапрасну. И тогда, то есть наша цель, собственно, да, подготовить студента к тому, чтобы он смог поступить в хорошие рейтинговые вузы, чтобы... Не только э, дать ему хорошие варианты образования, но и дальше как бы, нам важно, какую он карьеру будет преследовать. Нам важно, чтобы мы не просто его куда-то поступили, да, чтобы у него было будущее. Даже в своих консультациях я всегда студентов, я смотрю, я их профилирую, я могу провести профориентацию, профориентацию да, посмотреть как бы, по оценкам, по английскому, куда студент вообще может поступить и какие варианты ему предложить. не собственно, по итогу, да, когда вы будете уже, придете в Оксфорд, скажете, я вот к вам подаюсь на исторический факультет, например. Вот. Да, или даже на бизнес, на историю, например, вероятно, вы все равно будете сдавать, если хотите заниматься политикой. И когда Оксфордский университет даст вам что-то подобное, да, такой тест, скажет, вот смотрите, вот вам карта, Uh, расскажите мне про эту карту, да? в какие годы она была составлена, Карта какой, ну, какая страна ее составляла, что она рассказывает, эта карта. Uh, и вот вы на нее посмотрите, и вы сможете дать ответы на все эти вопросы, если вы как бы, достаточно времени уделите своему образованию до университета. Uh, uh, вопросы бывают каверзные. И возвращаясь, даже еще не возвращаясь к университетам, да, хотела бы сказать такая важная вещь, что, в общем, дорога до университетского образования, она всегда уникальна, для каждого студента она своя. Мы смотрим на каждого студента, акцентируем его, помогаем ему выбрать нужную школу, нужные курсы, как бы, а, сделать все возможное, чтобы он поступил в университет своей мечты и дальше как бы, шел к карьере своей мечты. А, да, дорога уникальна, но всегда, всегда обращайте внимание на время, которым вы владеете. Это самая ценная вообще единица, самая ценная валюта, которая есть в мире. Не теряйте лишние годы, не теряйте даже лишние месяцы, вот, и подумайте, возможно, как бы охватиться нужно уже сейчас. Если уж не по части среднего образования, то по части языка точно, потому что ко мне приходит много умных детей, но у них может быть не очень сильно английский. Вот, так что, если вы даже еще не готовы пока что идти в школу или универ, то английский подучить вы точно можете. И возвращаясь к нашему вопросу, может быть, кому-то пришло в голову, да, какой был правильный ответ на вопрос. Я не помню уже, в каком ВУЗе этот вопрос задавался, попадался просто в тесте. Да. Чаще всего тут отвечаю, что здесь 0 градусов, потому что вроде 45 да, минут и 9. Они стоят на одном месте. Вот. Но все забывают, что часовая стрелка, она уже подвинется чуть выше к 10 часам. И, собственно, угол составит 22,5 градуса, а не 0, а не 30, а не 45. Вот. Время очень важно, думать о нем нужно. И, наверное, на этом я бы хотела завершить такую свою презентацию. Я надеюсь, что дала некоторую пищу для размышления. Вы спохватитесь. И, да, буду рада вопросам, если они есть. Спасибо большое, Людмила. Спасибо за замечательную презентацию. Вижу вопрос в чате у нас есть. Да, тоже вижу. А, удаленно, да, смотрите, удаленно. Мы позволяем обучаться только если это необходимость. То есть вот когда ковид был, в принципе, все детки у нас заехали и учились... Точно. Но когда, например, Борис Джонсон объявлял очередной локдаун, когда нужно было сидеть по домам, дети у нас переходили на онлайн на некоторое время. И только в, э, вот в случае крайней необходимости мы позволяем обучаться удаленно, потому что, честно говоря, э, ну, эффект... Ни, ниже все равно лучше учиться вот, ну, по нашему опыту один, вот не один на один, но в группах, вот, именно сидя в школе, и находиться в языковой среде, потому что это очень важно. Особенно если вы будете целиться на высокого рейтинга университета, вы прям почувствуете, насколько вам важен будет английский, а удаленно ребенок получил его, а потом пошел гулять дальше и говорить на своем языке. Поэтому мы не делаем. Вот. А на самом деле, я не знаю, если кому-то нужна будет презентация, я могу вам ее потом переслать, да, вы распространите. Да, Если спасибо большое, да? мимо. И угу. вот мы немножко уже коснулись темы э, пандемии. У нас еще один вопрос есть. Э, предусмотрен ли карантин у вас? И есть ли какие-то сейчас сложности с визами и изменения в связи с ситуацией? Карантин проходим все в общежитии школы. Это вообще без проблем. Вы заезжаете просто там 10 дней, находитесь на онлайн обучении, но в общежитии там все, все включено. Вот. А второй вопрос по поводу виз. Нет, с визами все в порядке. Студенты в Британии остались студентами, они спокойно туда приезжают, у них нет сложности с визами, и это слава богу. Но это длительное академическое обучение, да, то есть это не краткосрочный курс, две недели, поэтому здесь ну, без проблем. Спасибо большое, Людмила. Не за что. Да. Будем, будем рады э, поделиться вашей презентацией и э, напоминаю всем, кто нас сейчас смотрит.